Ну, кто у, нас, у нас наверху. Хороший. Все враги Удиты. Раунд выигран. Захватите коды запуска и доставьте их на. Раунд начался. Не двигайся. Блин, надо мной. А так уже сверху. Спасибо, Док. Сюда пулемет надо падать. Подсоединись, помню вверх Даже нет, он там Здесь есть в окне там Не дергайся, я тебя выключу. да. Сука. Не увидел его. Парни покрыл. Чего вы так просто бегаете и ресурсы. Влад, попробуй Я вроде. Нет, есть. Есть здесь где-то рядом топлив. Ресы быстро. Похор, похоро, реза. Не выходи, не выходи, ладно. Еще, еще рез. Спасибо, дружище. Сзади зайдут. Справа, справа Верните коды запуска на базу. Меня задело. Здесь топлив. Я ранен! победили. Команда противника уничтожена. Заполучите коды запуска и отнесите их на базу. Раунд начался. Не двигайся. Серьезный парень. Ладно, возьму. Сейчас я не Переполох. Вверх кошка в окне резались. Немного код они Можете на подсаде. подсаде в окне на подсаде да, а -а -а! На, на первом этаже на первом этаже вышел на лес. на комнату на второй зашел на кода второй второй упал куда-то на первый уход что верните коды запуска на базу лесенка Миссия оборудованы. Команда противника разбита. Добудьте коды запуска и верните их на нашу базу. Вишняка, ты играешь? Раунд начался. Да, да, да, я ровный. А, я а думал, -а -а. голос слышно. у себя мое блядь. подожди. Можно резнуть. Эй, <связывается> Палик, Второй этаж двое. Решают. Скрим сзади. Да? На респе инженер. Второй этаж двое. Там еще один скрин, там ещё медик. Справа. Решают на втором. смотри, <связывается> мадакуша. Здесь. Слева Коды запуска взяты Мы проиграли, Раунд Самая. Противник уничтожил нашу команду Защитите коды запуска любой ценой Раунд начался Ой, да, я буду я дом взял Да, да, я не буду Бери пистолет Пистолеты было. А, а, на, на, на втором нахожусь. Обе запуска взяты. Справа Алхимик, тебе справа, справа, сзади. Третья, успешен, напали. Чё там? Первый этаж. игра наиграть. Противник уничтожил Дальше, нашу уберите. команду. Давайте, тачим. Защитите беды. годы запуска любой ценой. Раунд начался. И мне тоже. Да ладно, мне не спали. Помогите мне! На первом, да, нет, на моем. У меня есть аптечка. Спасибо. Черт, как больно! Ранение не серьезное, я помогу. Спасибо. Задирай баням. У себя. у себя в квадрате если, если, если у себя наверху на подсаде середине не дуло стоять давайте 100. давай, давай слепому хочешь <связать> видал коля? <связать> о! тут второй! второй! второй за деревом Ушел в автобус второй победитель! команда противника уничтожена <связать> <связать> <связать> охраняйте <пик. текуда> коды запуска <связать> от врага готово! чего мы ждем? раунд начался процент, процент. Наша проводка. Доктор, Спасибо, Эти гады меня попали! Все, дорогие убийцы, раунд выигран. Сохраните коды запуска. Так с ней ромбике играют. Раунд начался. Они а все у меня, на У меня никого. Блин, ну нахрен. А. Можно резать. Всем ты себя не распрям. Я перед тобой в долгу. Автобус на подсаде. В Здесь в автобусе уже. У тебя король. Эй, не попал в он... автобус. Автобус зашел. Миссия выполнена. Команда противника разбита. Он из лесу вышел, сразу зашел.